Так вот, все это так начинало, все не как-то так радушно, с одного трамплина сразу я взлетел куда-то. Да я вообще не считаю, что я куда-то там взлетел, и я ровно в таком же положении, как и вы, просто меня отделяет от вас пара шагов и микрофон, который я говорю кнопочь, успех. Ну я сейчас не громко, да, но я могу громко. Так вот которое я сейчас прочту, я написал сравнительно давно, уже в, те, в то время, когда только все это начиналось, и я никак не думал, что это выльется в такое большое чудо. Я считаю это чудо, правда. Я открою шестой океан и наполню его тобой. Тихой заводи моих рук, Где давно не шумел, прибой, обнимаю, закрыв глаза, На волнах у твоих волос мой летучий голландец пал и всем телом тебе прирос. До мурашек затены в шторм, До последнего позвонка, Сколько лет по твоим губам Пробирал меня тоска, Сколько нежности я скопил. Сколько времени потерял, но другими вот так с плеча океаны